Я обратился в компанию «Опора», с проблемой, когда меня арестовали счета, соединенные крестовары, по кредитам, в размере миллиона, там, сумма, Компания «Опора» решила проблему, спасибо большое, теперь у меня нет долгов, все списано, мне теперь все легко, хорошо, получать зарплату. зарплаты, ну, что еще могу сказать, рекомендовать буду всем.